Всем привет! С вами Николай Калинин и специально для клиентов нашей компании детства. сейчас я покажу, как узнать свой ИНН. Данная процедура требуется, когда вы регистрируете свое ИП и под рукой у вас нет распечатанного ИНН. Итак, переходим на сайт налоговый, ссылку я приложу к видео. Переходим по ссылке «Узнать свой ННН. Далее вводим свои данные, фамилия, имя, отчество, дату рождения, место рождения, свои паспортные данные, если вы выбрали эту графу. И, соответственно, дату выдачи документа. Вводим защитный код, нажимаем «Отправить запрос», и вот в этом углу у вас появится ваш НН. Всем спасибо. С вами был Николай Калинин.